сегодня Балтийское море? Солнечно. Ветерок плюс 15 Дорог гуляет. Радуется. Последний летний день. Тьф, наговорила. Последний весенний день, 31 мая 2021 года. Галка сидит. Бьют водичку в Балтийском море вода ага. не очень соленая не, не сравните со Средиземной а сиди сидит нет улетела что-то ей не понравилось ну, конечно что-то там тревожить немножко сегодня выбросила на берег морской травки Шумит. вот такая красота дюна зайдем у молодые сосны все подросло но прибрежная береговая линия моря она не выросла то есть я хочу сказать что Привет, привет, всем привет. Хочу сказать, что она, по-моему, приблизилась к морю. Или море приблизилось, где он... Ну, мы... То есть я иду из, так можно сказать, дикого берега, ближе к цивилизации. Вижу там уже... Народу побольше, видны туалеты. Ну, в общем, жизнь идет. Прибрежная жизнь Лепольского берега просыпается. А вот по направлению, куда я иду, там порт, канал, который входит к воде. Я вижу там вдали какой-то... То ли паром, то ли сухой груз. В общем, все занимаются своими делами. А что еще? Не все могут позволить погулять. Кто-то работает. У нас в Риге такой чемпионат по что международной. Сегодня играет Латвия и Германия. Интересно. Просто одна из решающих игр. Да. Вот такая жизнь. Еще раз повернусь к морю. И вокруг. Наверх. Всем хочу пожелать приятного дня, удачи!